Итак, приступаем к следующему нашему грандиозному шагу. Итак, учетная задача «Розничная продажа». На самом деле, розничная продажа, конечно же, это изюминка всей системы. На самом деле, вся система создана как раз для того, чтобы удобно отражать розничные продажи. Но ну вот мы наконец-то до них и дошли. Что ж. Если говорить о розничной продаже, то на самом деле всегда подразумевается несколько таких важных подзадач, без которых розничная продажа быть не может. Это выдача размена в кассу ККМ, выемка денежных средств из кассы ККМ, возврат товаров покупателям до и после закрытия смены. Мы в рамках розничной продажи должны обеспечить это обязательно. Что же нам нужно сделать с системой для того, чтобы мы получили возможность отражать все эти хозяйственные операции? Есть чего сделать. Нам необходимо ввести информацию о кассе ККМ, установить розничные цены, настроить рабочее место кассира, проанализировать остатки денежных средств в кассе ККМ и проконтролировать денежные средства на пути из кассы ККМ в операционную кассу. Ну, имеется в виду посмотреть, какие технические средства для контроля нам система предоставляет. Ну что ж, давайте начнем.